Привет, У! Привет! Я слышал, ты на отлично закончил шестой класс. Да, и ты тоже. Мне за это iPhone обещали, а тебе? А мне сказали, если на отлично не закончишь шестой класс, то что тебе дадут? То надают по шее.